Уже несколько лет у нас есть традиция проводить новогоднюю акцию в октябре, а, связано это с тем, что посылки из Таиланда а, идут не мгновенно, некоторые задерживаются и посылки, отправленные в октябре, могут дойти к вам а, как раз под Новый год. Чаще всего именно так и получается. Но в этом году у нас особые обстоятельства. С 18 сентября почта Таиланда перестала принимать посылки бюджетными способами пересылки в Россию, потому что Россия не выполняет свои обязательства, сильно задерживает отправки, устраивает заторы на таможне и так далее. Но буквально с прошлой недели Почта Таиланда в виде исключения начала принимать посылки у официально оформленных интернет-магазинов у тех, кто заключил договор с почтой Таиланда ранее. И наш интернет-магазин оказался в их числе. Пока я не работала почта Таиланда, мы начали отправлять посылки через транспортную компанию СДЭК. Но, к сожалению, так получилось, что эта компания она не справилась с тем потоком посылок, который обычно обрабатывала почту Таиланда, потому что все, из, кто отправлялся в почту Таиланда, они пошли отправлять посылки через СДЭК. И сейчас, так как в компании СДЭК очень большие задержки, мы пока приостановили с ними работу. И что дальше будет с почтой Таиланда, неизвестно. А, ходят слухи, что с конца октября почта Таиланда перестанет совсем принимать бюджетные способы пересылки в Россию. Но время покажет. А пока же почта Таиланда принимает наши посылки, мы можем провести акцию, и вы сможете получить а, любимую тайскую косметику привычным вам способом пересылки. Акция стартует 10 октября и продлится до 20 октября. Что мы будем дарить в этой акции? Всем, кто оформит заказ, к сожалению, я не взяла со склада, чтобы показать вам подарок, которые мы уже дарили несколько лет подряд. Это мыло от Мадам Хенг в форме снеговика. Всем, кто оформит заказ с 10 по 20 октября получат свои посылки мыло в форме снеговика от известного тайского бренда Мадам Heng также в акции будут участвовать тайские специи, тайские чаи пробники косметики все те подарки, которые участвовали в предыдущих акциях также в этом году я добавила новинки это три вида мыла мыло с линжи которое укрепляет и повышает иммунитет кожи помогает справиться с кожными высыпаниями и всякими неприятностями омолаживаю еще мыло с вытяжкой из ласточкиного гнезда и, и мыло на основе масла жасминового риса с добавлением эфирного масла жасмина у этого мыла такой а, приятный легкий ненавязчивый аромат жасминового риса с, с нотками жасмина а у этого мыла полностью органический состав а, и это мыло не содержит искусственных кастерей и ароматизаторов. Оно не только очищает кожу, но также и ухаживает за ней. Также специально для этой акции я приобрела на международной косметической выставке очень интересные корейские маски. Маски с красным женьшеньем, с вытяжкой из красного женьшения. Эта масочка она тоже повышает иммунитет кожи и буквально за одно применение преображает кожу. Также есть вот такой очень интересный набор масок. Это Special Day. Eye uh, Care, Waking Booster and PM Healer. Uh, это четыре маски от одной и той же казайской компании, которые uh, имеют разный эффект. Вот, Например, Special Day Master она содержит коллаген. Все эти маски они сделаны на основе uh, вытяжки из лаванды и розовой воды. Uh, и также с добавкой всяких полезных компонентов то есть вот тут вот маска она с гидролизированным коллагеном эта маска она с гиалуроновой кислотой амкер викинг Booster она идет со специальным регенерирующим комплексом и хиллер тоже это регенерирующая маска то есть вот эта вот маска она Восстанавливают кожу на выходных, после тяжелой, тяжелой рабочей недели. Это экспресс-маска для проблемной кожи. Это маска, которая увлажняет кожу. И это маска для специального дня. Экспресс-уход и восстановление кожи перед важным днем. Например, перед новогодней вечеринкой. Выбрать себе подарок вы можете на нашем сайте. При оформлении заказа будет всплывать окошки. Если же при оформлении заказа на более чем одну тысячу перед вами ни разу не всплыло окошко, предлагающее вам выбрать один из наших подарков, пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам. В нашем блоге висит статья, где расписано от какой суммы какой подарок полагается, что вы можете выбрать на каждую сумму. Напишите им, какие подарки вы выбрали, и они добавят эти подарки в вашу корзину.